друзья вам никогда не хотелось уснуть на автобусной остановке или чтобы вы так стояли ждали автобус и перед вами виднелись заснеженные вершины а может быть на автобусной остановке вам хотелось бы понаблюдать ну скажем за теннисным матчем но может вам надоели типичные прямоугольные остановки из металла и стекла и вам хотелось бы остановку какую-нибудь ну скажем в виде кокона поверьте все то что кажется фантазией и мечтами уставших работяг и студентов на самом деле уже является реальностью Сегодня мы расскажем о 10 остановках мира, на которых, наоборот, хочется, чтобы автобус не приезжал как можно дольше. Station of Being Умео, Швеция. И да, у этой остановки есть свое название – станция Бытия. Это та остановка, с которой не хочется уезжать. Спустя две недели после того, как она была построена, пассажиропоток здесь увеличился на 35%. Представляете? Здесь с помощью света и звука сообщается о приближающихся автобусах и о маршрутках. Но любят остановку не поэтому. Перед проектировщиками, в роли которых выступила нидерландская студия Rombot Freeling Lab, и шведским исследовательским институтом Райс стояли три задачи: во-первых, остановка должна была быть пригодной для суровых погодных условий. Во-вторых, остановка должна использовать технологии смарт. Но ну и в-третьих, она должна привлекать людей, что позволит повысить популярность общественного транспорта. Также учитывалось мнение местных жителей, которые отмечали тот факт, что ожидание автобуса на остановке – это томительное ожидание, вызывающее стресс. Да, на этой остановке нельзя посидеть на скамейках, поскольку их тут нет. Стен здесь тоже нет. Зато есть интересные конструкции в виде стручков гороха, которые свисают с крыши. Предполагается, что в них люди могут спрятаться, опереться на них спиной и отдохнуть. А чтобы никто не пропустил свой автобус, остановка издает различные звуки в зависимости от того, какой из автобусов приближается. Так, если это автобус, идущий по маршруту к стекольному заводу, то на остановке звучит музыка, напоминающая стекольный звон. Остановка при университете Синджу тайвань вот уж где точно позаботились о студентах с южной стороны вуза находится остановка где нет четко обозначенных сидений что есть доски расположенные на разной высоте таким образом можно не только посидеть в ожидании транспорта но и полежать есть тут и гамак с учетом того как иногда устают студенты это очень важный момент также крыша здесь озеленена и наклонена так что по ней можно даже погулять как по миниатюрному парку остановки Крумбаха, Австралия. Бессомненный лидер в области изготовления необычных остановок – австралийский городок Крумбах. Одна из них расположена недалеко от теннисного клуба, где проходят местные турниры. А для того, чтобы не пропустить детали игры, даже в ожидании транспорта здесь соорудили небольшую трибуну. Другая интересная остановка в Крумбахе представляет собой деревянную камеру-обскуру, благодаря чему остановка не загораживает красивый вид, а напротив, дает возможность любоваться пейзажем. Работала над ней супружеская пара архитекторов, являющаяся лауреатами Притцеровской премии. Ван Шу и Лу Веню. И еще одна, пожалуй, самая известная остановка в городе была спроектирована японским архитектором Су Фудзимото. С виду конструкция напоминает лес из тонких стальных стержней, которые поддерживают винтовую лестницу. Так как и в этом месте также разворачиваются красивые виды, то любой человек, ожидающий свой автобус, может забраться наверх по лестнице и полюбоваться местной красотой. Проект, однако, неоднократно подвергался критике. Кто-то считает, что конструкция совершенно бессмысленна, ведь у нее даже нет крыши. И она не сможет защитить от дождя а кто-то сравнил остановку с детской площадкой отметив что она годится только для развлечений остановка из деталей лего лондон англия еще одна детская автобусная остановка была сооружена в 2014 году в английской столице в рамках празднования так называемого года автобуса на реализацию замысла потребовалось 100 тысяч деталей лего из разноцветных кирпичиков построили даже маршрутное табло сооружалась она на протяжении двух недель одним единственным человеком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 Титмаршем, который является единственным сертифицированным профессионалом по лего. Фруктовые остановки – и Япония. В маленьком городке Канагае, префектура Нагасаки, находится несколько остановок в виде фруктов и ягод – клубники, яблоко, арбузы и так далее. Изначально они были сооружены специально для выставки Экспо в 1990 году с целью привлечения гостей со всего мира. Но особую популярность они завоевали спустя 15 лет, когда о них стали говорить во всем мире как о местных достопримечательностях футуристическая остановка куритиба бразилия интересное место для ожидания транспорта находится в бразильском городке куритиба в основном такие остановки расположены в центре для того чтобы попасть внутрь и спрятаться от солнца или дождя и отдохнуть в тихой стеклянной капсуле необходимо пройти через турникет с помощью билета или абонемента на транспорт это позволяет сэкономить время непосредственно посадки на автобус кстати именно здесь в куритибе в 1974 году впервые в мире, была успешно внедрена система скоростного автобусного сообщения. Баз Рэпид Транзит Берти. Бетонная петля Кассар де Испания. Была создана в стиле брутализм местным архитектором Хуста Гарсия Рубио из цельного кольца железобетона. Со стороны остановка выглядит как сложенный лист бетона. В роли основного элемента конструкции выступает изогнутая бетонная лента, которая также выполняет функцию навеса. Крыша также выполняет и практичную роль. Нейтрализует автобусные выхлопы остановка обеденный стол либерец чехия в 2005 году в чешском городе либерец современным скульптором давидом черным была создана остановка в виде огромного стола который накрыт к обеду и именно под ним расположились места для ожидающих транспорт на столе помимо бутылок и посуды есть один необычный элемент блюдо на котором лежит человеческая голова с воткнутой вилкой если верить автору произведения то это голова конкретного человека конрада генлейна Предателя чешского народа во времена фашистской оккупации остановка дом. Вентура, США. В Калифорнии находится инсталляция Bus Home, которая также выполняет роль автобусной остановки. Работал над ней скульптор Деннис Аппенгейм, который показал некое превращение автобусов в дом. Делал он это с определенным замыслом – показать пассажирам, что после поездки на автобусе они окажутся у себя дома, в уюте и комфорте. А пока приходится ждать автобус, можно попить воды у питьевых фонтанчиков и даже взять на прокат велосипед. Умные остановки в разных частях света студентам университета штата кентукки была создана остановка под названием проект bottle stop в качестве стен здесь использовали бутылки с вмонтированными в них светодиодными фонариками которые работают за счет солнечной энергии таким образом днем бутылки заряжаются а вечером от них исходит естественный свет в амстердаме свой вклад в креативные остановки внес местный фитнес-клуб fitness first когда человек садится на скамейку ожидании транспорта на табло появляется вес сидячего видимо если вес не устроит по пассажира ему не придется долго думать какой бы фитнес-клуб записаться ведь на табло будет вся необходимая информация а британским инженером и дизайнером лоуренсом кэмпбелл куком было предложено соорудить остановки которые преобразовывали бы энергию проходящую между специальных панелей людей в электричество и это электричество использовалось бы для освещения в общем остановки бы освещались от движения прохожих друзья это была десятка необычных остановок пишите в комментариях какая вам понравилась больше всего и заходите на наш второй канал с maps education где вы узнаете больше о зарубежном образовании